Здравствуйте. У многих начинающих виноградарей стоит такой вопрос. Стоит ли обрезать виноградные лозы после сбора урожая на виноградных кустах? Однозначно правильного ответа вы нигде не получите многие скажут что не надо спешить обрезать виноградные лозы так как питательные элементы из которые находятся на побегах винограда не отошли в корень и это будет плохо способствовать перезимовке виноградного куста куст может вымерзнуть я с этим не соглашусь потому что у меня знакомого в прошлом году он обрезал полностью виноградные побеги оставил только те виноградные побеги которые необходимые для плодоношения на следующий год и в этом году он собрал урожай больше, чем в прошлом году. И виноградный куст хорошо перезамывал Все почки были у него целые Подкорку мы все равно весной делаем И так же самое после сбора урожая Необходимо тоже еще подкормить виноградные кусты Калийно-фосфорным удобрением Давайте рассмотрим этот пример на виноградных кустах Как я поступил с виноградными побегами в этом году Здесь была полноценная нагрузка грозями На этих виноградных побегах Вот такой урожай был в этом году Собрал я виноградные грозди и почти наполовину удалил все побеги, которые были отдаленные от головы куста. Вот так выглядит этот виноградный куст после обрезки. Окончательно обрезку виноградных побегов буду делать под укрытие на зиму, которые будут оставлены на плодоношение на следующий год после первых заморозки. И когда лист отпадет, ну и где-то примерно после первого заморозка, дней через 10-15. Спешить я не буду. Конечно, на больших виноградниках это затруднительно, но так как у меня не более 30 виноградных кустов, то лишний удаленный побег сокращает мне время для обработки виноградных лоз от болезней. И так же самое для подкормки виноградных кустов по листу. А как вы поступите, это решать вам. Но я в этом году поступил именно так. Раньше я все это оставлял на виноградном кусте, но после того, как друг сказал, что он так сделал и ничего худшего не случилось, в этом году и я решил так проделать. С вами был канал Делаем Сами 36. До свидания.